Доброго времени суток, подписчики и гости канала «Истина Таро». Вас приветствует Катерина. Если вы попали на это видео и на мой канал, значит это не случайно. Помните, что случайностей не бывает. Сегодня я проведу заговор на то, чтобы он, она позвонил тебе сегодня. Данный заговор является общим и подходит как для мужчин, так и для женщин. Возможно, именно этот заговор поможет вам. Хочу поделиться с вами этим заговором, который работает безотказно. Этот заговор вызывает желание позвонить вам, услышать ваш голос и быть с вами вашему партнеру. Данный заговор слушайте в тихой, спокойной обстановке в одиночестве. Мысленно представляйте вашего мужчину. Закройте глаза, мы начинаем заговор. Зову я, называйте свое имя, Тебя, имя мужчины, до двери моей, ангелов-путеводители тебе, имя мужчины, я свое имя ставлю, одного спереди, другого сзади, двоих по бокам, ко мне свое имя, ангелы. Имя мужчины. Ведите. Мысли его ко мне возрите, ноги ко мне его несите. Дома Его порога доведите, помня обо мне, приди в реальности ко мне. Аминь. Помните, что данный заговор нужно слушать от начала до конца. И чем больше вы будете его прослушивать, тем больше усилится магический эффект данного заклинания. Данный заговор я специально делаю возле огня, так как огонь является частью силы света, которая усиливает действие заговора. Итак, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте данное видео, делитесь с ним, пишите, что бы вы хотели, какие заговоры или расклады увидеть в дальнейшем. Также напоминаю, что за консультацией вы можете обратиться по телефону 066 302 ноль пять. С вами была Катерина Таро.